тили ти ти ти ли ли ли ли Ну что, приближается год 2022. Каким Заканчивается был Заканчивается 2021. 2021. Каким он был? <свят> Классным годом был. Классным годом. Давай сегодня немножко вспомним, что было, как он прошел, что изменилось за это время. И с благодарностью его завершим. Потому что очень хороший год был. Есть за что поблагодарить себя, есть за что поблагодарить людей, есть за что поблагодарить мир. Год невероятно загруженный, невероятно рабочий. И он очень много... И невероятно дал. живой. Живой, да, живой. Он очень много дал. Он дал много перемен внутренних. Может быть, не столько наружных, там, внешних каких-то изменений. Хотя внешние изменения тоже есть. И декорации у нас менялись, и поездки были, и много чего в этом году уже было, да. Он такой насыщенный был. Но в то же самое время было очень много перемен внутри. Мы изменились. Вот это ключевое. Изменилась ты, изменилась я. Я заметила это как-то как прояснение сознания было, когда я закрывала старые наши подкасты, старые наши стримы. И я нашла ролики, которые мы снимали в 18, 19, 20 годах. И мы делали прогнозы. И мы делали прогнозы инфодайвингу, каким будет инфодайвинг. И вот там мы были другими мы ждали от того что нас кто-то проинвестирует мы ждали что нас кто-то заметит мы ждали что нам кто-то поможет мы ждали это было три года назад мы ждали извне мы ждали извне а на сегодняшний день если обсуждается вопрос инвестиций он сразу закрывается есть определенные моменты которые я могу рассмотреть но в принципе это весьма компромиссные моменты сегодня мы вытянули все собственными силами не рассчитывая ни на чью поддержку ни на чью помощь ничего только на себя шаг за шагом начиная от самых бредовых идей которые приходили тогда когда, например, мысли о том, как вести нам а, консультации, как защитить, чтобы наши а, а, видео с нашими семинарами не расходилось и не перевиралось людьми, которые не понимают, о чем мы говорим. Как, как, как? И вот это рождение платформы вообще, тогда же это считалось безумием. Ну как это? Ну как это? это, это, деньги, это айтишный проект, это вырисовалось а, что-то невообразимое. Мы воспользуемся там Zoom, мы воспользуемся а, как-то платформа, которой мы сейчас иногда их услугами пользуемся, но уже для наших целей по платформе. А, мы воспользуемся, а на выходе мы все сделали свое. Ами, абсолютно все сделали свое. И вот последнее это техническое решение, с которым мы год бодались, когда Вова с Димой сидели в ручном режиме, как коммутаторы работали. И даже это решение сейчас нашло, техническое решение, дописывается. И уже мне пообещал программист, что будет перезаливка новой платформы. До середины января у нас будет обновление. И все, эта опция ручная уйдет. И все, мы становимся нормальной рабочей айтишной платформой, которая может продавать свои услуги в любые страны мира и пользоваться ею во многом удобнее, чем аналогами. То есть мы же дорабатывали это все на своем собственном опыте и говорили, здесь надо добавить, здесь надо убрать, здесь надо переделать. А представляешь, представляешь какую работу мы с тобой вели? Представляешь, какая работа. И какие теперь возможности? И какие возможности? И как мы меняли рекламные стратегии, то мы снимали фильмы, рассказывали, снимали фильмы, а потом посмотрели, а рейтинг просмотров у этих фильмов там, ну, тысячу, две тысячи просмотров, а мы вложили столько сил в это. То есть это неэффективная реклама. Мы выходили на другие варианты. Мы щупали, мы проходили, все, видишь, да. мы все сами. Все сами. Сами шли, да. шли. Сами, везде сами. Сами писали статьи, сами работали, сами делали книги. Проходишь и пишешь сразу, проходишь да, и сразу. Пишешь. Все в живом режиме. Все в живом режиме. А смотри, даже написание книг, ведь э, за это время вышло, ну вот сейчас мы пишем десятую книгу, да? Десятую. Да, десятая книга. Я иногда вот так задумываюсь. И мне кажется даже, ты знаешь, ну, я, может быть я ошибаюсь, но мне кажется этот рекорд, это рекорд Гиннаса. Правда, вот я не знаю, но... <с, <с, парадоксальное восприятие – это книга номер 10 да, И эти книги написаны вот за этот отрезок времени И 2021 год стал самым результативным То есть мы фактически книги писали Я записывала сразу за тобой какие-то вещи Какие-то вещи сразу утром мы, вместе, да? в моменты работы вот, Все в живом в синхрон, Все в живом режиме а потом редактировалось, и все это сразу, сразу, сразу. Просто поток единого. Да, поток, да. И знания. даже вот и, и это как было правильно все писать в свежем, вот в живом варианте, да. Потому что даже сейчас мы открываем книгу, да, сами же, и просто охреневаем от того. Потому что, что это читаем. вызывает озарение сознания да, людей. Потому что там вложено именно поток, сила потока. Там жизнь. Жизнь, жизнь, живое они, Ты их читаешь, а они меня прямо сейчас говорю, у меня это Ты их читаешь, они прямо втекают в вены Вот просто в кровь втекают Пропитывают Потому что нету бредятины от угу. Есть разум Вселенский разум, человеческий разум Есть сила сознания Человека-создателя И она сразу шла в потоке И она поднимала И меняла восприятие и ты видел простые вещи еще проще сложные вещи раскладывались на пазлики uh -huh. и было очевидно где, где человек совершает ошибку где он реагирует как животное где надо изменить э, эмоциональный фон где как что отработать и на сегодняшний день например я когда смотрю uh -huh. Наступление психологов вот мы с тобой начали комментировать uh -huh. кстати тоже один из проектов но uh -huh. мы комментируем uh -huh. многие представления людей в инстаграме и э, видишь и видишь где люди Лгут себе, где не позволяют себе быть искренними, где не позволяют себе искренней, открытой любви к другому человеку. Они позволяют, почему? Потому что сами не умеют любить. Угу. И это становится настолько очевидным, и когда на это обращаешь внимание, то вот вчерашние наши комментарии религиозных деятелей, когда конкретно человек предлагает насилие и думает, что ребенок, которого он вырастет во зле и в насилии, не сдаст его в Где дом, дом А дом, да. Подожди, ты ждешь через зло, что родится добро? Да во всех сказках это развеечено. Да. Ты сеешь зло. И как ты думаешь, можешь что вырастить добро? добро? Любовь вырастет. Откуда? Где ей взять, да. если ты питаешь, питаешь злом? Любовь агрессией. через насилие, через зло не вырастает? Если ты посадил... Семечка подсолнуха вырастет подсолнух. Если ты посадил там семечко, э, ну, цветочка какого-то там, да, вырастет именно этот цветочек. Если ты посадил агрессию, ну вырастет агрессия, злость вырастет. Если ты тухлые семена кинул в землю, то они, они не прорастут, они плодами. вообще не прорастут. Они не прорастут тебе твоими ожиданиями что ты ждешь что тебя будет любить ребенок за то что ты мне дал образование за то что ты его бил за то что ты лишал его игрушек за то что за то что ты его лишал детства угу. а там конкретно вот эти ограничения религиозные это лишение детства угу. и потом они ждут от детей что они вырастут адекватными нормальными кстати покажите мне хоть одного святого отца чтобы вырос изобретатель известный публицист известный ученый, известная личность я ни разу не встречала. То есть вот э, мы же все-таки в небольшой стране живем. Ты знаешь, здесь и одну часть людей, и другую часть uh -huh. людей. Ты видишь разные религиозные течения, они все у нас представлены. И я не видела, чтобы действительно из вот этих семян выросли известные люди, которые сотворили что-то, которые проявили миру какое-то счастье. Нет, ограниченные, затюканное и все размазанное. Потому что возле не может взрасти здоровая семя, Не может. Если ты сеешь злость, ты получишь злость. И то, что мы начали комментировать, это достаточно смело, я замечу, с нашей стороны. Угу. А, вот, но это надо делать, потому что люди верят. Ну, потому этому. что люди начнут люди задумываться. Да, да. И начнут, знаешь как... Слушая, может быть, поначалу первые наши там ролики, они будут слушать где-то с иронией, где-то с ухмылкой, да. А постепенно, а на самом деле у них, знаешь, это как вода камень точит. Постепенно будут видеть, уже видеть, доль, э, вот именно то зерно, которое мы хотим показать, именно чист, чист, в чистом виде. Вот эту ложь, которая... Которая просто как шелуха отпадает, и ты видишь на самом деле то, что там заложено. Когда-то надо вернуть человек, человека к себе, к искреннему и настоящему. Угу. Это просто Уже пора. Пора, потому что и в противном потому, что... случае будет перезагрузка. Да, потому что только это может э, создать для людей, для нас, для цивилизации, создать переход действительно на... Ну, создать новую жизнь, новую игру. Новую цивилизацию без разрушения. Без разрушения, да. Когда не, смотри, когда не вспышка, и все, да, и ничего, и тоже вот, и начинается заново, а когда... Тоже, смотри, какой парадокс. Когда тоже обнуление, но при этом в разуме, через, осознание, в через разуме. осознание, через чистое сознание. То есть тоже, смотри, чистота и с нее начать новое. И начинать. не новое. из пустоты. Кстати, заметьте, а это чистоты. новое предсказано. Золотой век угу. предсказан который начнется в 21-м или 22-м году угу. золотого века. Официально угу. было и не предсказано, что начнется да. в 21-м, а, а, а начинает. Да, а смотри, ведь много чего сказано, и Золотой век, кто-то предсказывает беды, кто-то там, да. А смотри, все ждут, прислушиваются и ждут, да. А создавать? А, а кто создатель? Первым берите и делайте создавайте выбирайте неужели вам надо для того чтобы вот казалось бы да, для того чтобы э, чтобы был завтрашний день неужели надо ждать когда нам дадут кусок хлеба до да, что был завтрашний день создайте бери расти этот хлеб до да. всей и у тебя уже, пока ты его да. сеешь, вот, растешь, жнешь, да, вот, пичешь, у тебя. Вот животные, уже этот, да. День за днем ткется жизнь. Животные, вот собачки они зависят от нас. Они им мы можем. Они ждут вот от хозяина да, пищу. Потому что сами они не могут эту пищу создать. Ну, в природе и то они там добывают как-то. Да? А человек человек же создатель, человек все создает, даже вот этих собачек выводит. И чтобы человек тоже ждал вот так от хозяина, но ну, это унизительно, это просто знаешь, это а вынесли человека... Бога наружу и mm -hmm. жди мамную небеса. Да, да, да. И можно на кого свалить тогда? Ответственность. Ответственность. Можно на Бесы кого? Виноваты. Бес, демоны, да, это они. да. Тогда можно. А я, а я бедный, несчастный, но при этом я такой хороший, а вот они виноваты. Да. И так человек размазывает свою жизнь, потому что не делает. Потому что не проявляется, потому что не создает, потому что не совершает действий. Угу. А в принципе он пришел играть. Но как ты пришел в игрушку играть, не совершаешь действий? Это как заклинившая игрушка, зациклившая. Да. Она да. в какой-то момент надоедает тому, кто да. ведет эту игрушку. Да. И говорит, все, перезагрузка здесь зациклилась, заклинила эта игрушка, угу. она не играет. Да. Нет интереса. И все, вот они депрессии, вот они провалы, вот они суициды. Да. Да? Все точно так же, все по одному все принципу. Все от этого. Но у нас этот год еще сам по себе принес очень много наработок. Смотри, как у нас выросла эффективность. Угу. У нас эффективность выросла в разы, и мы ее еще в 2022 году мы ее усилим за счет выставления определенных требований, рекомендаций и так далее к тем, кто к нам обращается. Да, последовательный уже да? понятен путь. путь. Вот именно путь. Путь. Потому что здесь надо пройти путь. Здесь нет волшебной палочки, за тебя не сделают. Но тебе должно быть ясно и понятно, что тебе требуется делать. Потому что даже просто заклинивание на наших этих практиках, зеркало, легализация чувств и так далее, максимум смотри. эти практики три месяца, они должны стать и... привычкой. А дальше что? А дальше? а дальше человек не двигается. А смотри в сказке. Не Баба Яга пошла за ручку с Иваном, да, царевичем помогать им. Она дала клубочек и иди сам, иди. Сам иди. Вот этот и да. Мудрость, да, И найдешь мудрость, и найдешь бессмерть, и да. все найдешь. Все, все найдешь. Но ты сам. Так и здесь. Просто мы вот с января появится уже новая наша описательная база, как мы работаем на консультациях, и человек будет видеть, что ему надо для того, чтобы прийти к этой точке. А на самом деле те, кто быстро идет, у тех очень быстрые результаты. Сколько детей у нас в этом году родилось благодаря нашим усилиям? Да, вот. да. Сколько женщин сейчас беременны, Да. это одна сторона медали. Сколько женщин а, имеют сейчас здоровую матку. Наш эксперимент, да? А даже вот смотри на, на курсе, всего лишь один день, да? И после один первого день. дня, после да, первого узлы, дня, когда узлы, у человека ушли и, ушли и ушли. Да, один день Пусть. работы. Просто это глубокая работа. И этот человек не ждал, что мы ему сделаем консультацию, вылечим. Этот да. человек учился да. и пришел да. в эту точку сам, и сделал сам. И он счастлив, что он сам у себя в теле убрал эти лимфоузлы. И представь, какая сила вырастает сразу, да. когда ты видишь, что это ты сам. И это действительно так. Все, это вообще растет, в разы растет вера в себя. В себя. Хорошо и тогда заметить. человек задумывается, я сейчас так внимание тоже, да. держу на разрушении, или я сейчас держу внимание да, на любви, да, на да. создании для себя и своей семьи. Да, да, да. И человек тогда вспоминает Меняется. семью. Ему тогда не надо. А, дети Африки или Авипаданы вот а, или да, да, еще что-то. Да, да. Он принимает у, у каждого свой... Да, у него есть семья, и он понимает, принимает, позволяет другому быть тоже другим. А да. у него в его внимание в свою, в свою жизнь. Не вовне, а в свою. И в своей жизни он уже видит своих детей. Он дарит им любовь. Он дарит им свое время. Он дарит им свою заботу. Потому что это его дети, это его жизнь, это его окружение. Это не какое-то телевизионное окружение где-то там далеко. Это его окружение здесь и сейчас. Да. А смотри за этот год еще, какие у нас были прорывы и наработки. Мало того, что консультации у нас стали более эффективными угу. Они стали более глубинными Они очень быстро человека разворачивают к себе Да, во многих случаях они стали болезненными Знаешь, какие они стали? Лазерными Лазерными Конкретно, вот действительно, Точка. как лапароскоп Работа точечная В точку выковыриваешь и меняешь угу. А Смотри, даже у, вот, у детей с генетическими проблемами У нас есть положительные результаты И это, конечно, обалденно а еще, ты знаешь, есть такой момент, когда мы стали другими, и мы по-другому стали относиться к родителям. То, что мы их всегда ценили, это было. А вот этой искренней любви и благодарности к ним, вот именно искренней, чистой-чистой, она сейчас идет. Она идет от всего сердца. То есть мы тоже изменились. И а, вместе с этим, вот с этой чистой благодарностью ушла жалость к ним. Она вымыла всю жалость. То есть у меня на сегодняшний день, вот говорю за себя, когда я начинаю работать с человеком, у меня нету жалости ни в одном мгновении вообще. Нету к нему гордыни, нету к нему вот этих качелей. Есть просто чистая любовь и желание протянуть руку и сказать «пошли». Если Смотри, человек не идет, идет принятие, не хочешь идти, сиди. И нету привязки к возрасту. Смотри, нет привязки, что вот перед тобой там пожилой человек, и с ним надо как-то бережно говорить. Нет, ты понимаешь, что перед тобой равный, и человек, если он пришел, то его, ему надо слышать то, что, возможно, ему будет больно, да? Вот этой нету… А, кстати, с возрастными людьми какие последние консультации, какая обратная связь благодарственная? Тоже вот такая часть. А как приятно… Мы Да. А как приятно осознавать, слышать от возрастного человека, что ему интересна жизнь, да? Им да. Ему хочется узнавать все, интересовать. А есть... смотри, сколько у нас людей появилось и на курсах в возрасте. Угу. Те люди, у которых были проблемы, заболевания, которые в религию уходили, mm -hmm. последние наши девчонки, что пришли заниматься, да, mm. девчонки, потому что у них душа молодая. И ты понимаешь, когда люди а, пришли к себе и вдруг открыли в себе любовь, вдруг открыли в себе а, интерес От... к жизни, занятия. У них жизнь другими красками. Да. А знаешь, как это выглядит, когда человек вот уже в возрасте начинает теряет интерес и идет вот в религию, идет, идет в услужение. Знаешь, как это выглядит? Это вот в моем видении. Это как, ну, наверное, грубо скажу, но это как отдать себя вот просто свое тело, как, знаешь, как, как тряпочка кухонная. Мойте мной, то есть убирайте мной, а я никто, я ни что, я уже все, я уже, я уже безрасходован, да. да. Вместо того, что пробуди в себе жизнь, интерес, у тебя елки-палки еще впереди до 100, а то может до 120, Чего что ты себя в 60 уже хоронишь, уже на, на мусор отправляешь, на мусор. Ты, блин, посмотри, какая я жизнь, у тебя все возможности открываются. Узнавай, уч, даже учись, поступай, да, почему нет? Иди, понимаешь, вот, вот это, то, что ты в детстве не смог сделать, реализуй в этом возрасте, да. А ведь человек даже об этом и не задумывает, это маленькие единицы, которые об этом задумываются. да? А смотри, именно таких любовь, вот, вчера мы когда работали, да, угу. именно в таком возрасте у человека раскрывается искренняя любовь. Искренняя, да. То есть у человека за спиной есть жизненный опыт, опыт, ему есть чем поделиться, в нем есть вот эта вот жизнь, он ее прожил. Есть знания. Есть знания. И любовь со знаниями открывается вместе. И ему есть чем поделиться. Вчера а вчера группа была благодарна, когда, да, когда да, да. А когда у него есть появление? Когда знание и опыт, и в нем в любовь просыпается вот этот. Вот тогда любовь интерес к жизни. К жизни да. да? И вот тогда и это не все букет, неимоверный получается. букет красоты какой. Да, да. 20 лет как это группа. я еще играю на наружном контуре. Да. А внутри да. зрелость вот эта, вот этот вкус жизни. Яблочко налилось. Да, да. Да, это же да. такие. Это такая красота, на самом деле, именно вот сейчас. Это как заново ты рождаешься, но только Тогда с опытом, сознаниями. И нет, нет потери сознания, да? обнуление сознания от тебя есть чем поделиться мало того поделиться так ты еще и узнаешь и еще делишься да да да, да, да это вообще-то вот когда на это все смотришь ты понимаешь жизнь она на каждом этапе имеет свою красоту в каждом возрасте да. она играет разными красками и вот даже я на своих детей смотрю вот где-то они рискуют, где-то они обгоняют вот сегодня, где-то подрезают, где-то, где-то, где-то. Они вовлечены во внешнюю игру, им интересно, они ловят кайф от ветра, от скорости, от машины, от дороги, от всего. Да? А мы в этом плане уже успокоились для молодежи, вот на этом этапе развития до три важна внешняя игра. Потом в какой-то момент идет переключение, осознавание, ценность жизни, ценность физического тела, ценность здоровья, ценность детей. К 40 годам приходит какое-то успокоение. После 40 многие заваливаются в депрессию, вместо того, чтобы открыть новое дыхание и увидеть mm -hmm. красоту, когда твои дети выросли. У тебя начинают появляться внуки, у тебя, у тебя, у тебя... После 50 следующее новое дыхание, ты уже раскрываешь в себе любовь, ты можешь любить не только себя и своих родных, ты можешь любить весь мир, ты можешь людям дарить вот это все, себе, да? ты можешь позволяешь позволить, да? себе все. И пока, вот когда мы говорим о возрастных людях, как у нас ориентируется сознание на американок, на европеек возрастных, которые там, угу. например, 80 лет могут приехать там отдыхать на Бали, там или еще куда-то, и вот ты там их видишь на пляже, ой, молодец, бабка такой перелет угу. сделала и прилетела, вот это максимальный молодец, угу, максимальный, все. А на самом на деле, ведь Одно дело, это тебе перелет сделать на самолете, потому что тебе финансы позволили, дети да, позволили да, и твое да, сознание позволило, да? Да. Потому что сегодня, например, белорусскую бабушку выпихнуть 80 лет на Бали практически будет невозможно. Она там плакать будет. Она если будет даже плакать. Попадет туда. Потому что она потратила деньги, да. а могли бы детки на эти деньги да, посеять да, картошки. Да, да. Просто менталитет такой. А на самом деле, ведь ее тоже можно развернуть и увидеть в себе любовь, увидеть красоту, и дарить детям эту любовь и красоту, открыть для себя мир. И для желание увидеть мир. мир. Да, желание увидеть мир. Это кто-то недавно мне сказал, тоже в возрасте 50, мужчина. Да, да, э, э, все, я поняла, кто. Сказал, ему 50 лет, 52, и говорит... Ну вот мы съездили, отдохнули, да, он спрашивает, как там, и моего мужа спрашивает, ну мы говорим, что хорошо, отдохнули, он говорит, а я не хочу, мне не интересно вообще выезжать за пределы Беларуси, вообще, говорит, мне здесь вот на рыбалочку во дворе, и я так это смотрю и думаю, знаешь, у человека, у него как вот сужено пространство, и он в нем, а за пределы, это как улитка. Старение. Да, да. Все, там это уже нет. Вот мое вот это. И не позволение себе расширить сознание. А вспомни, кстати, как в Занзибаре Масай сказал один, да, сказал, говорит, я бы... там, все говорили, ой, там у вас холодно куда-то, а этот говорит, а я бы съездил и в Беларуси, это, это, говорит, расширит мои границы. Вот а он... заметь, это образованный Масай, да. у которого у папы да. 200 тысяч коров. Да. Да, да, да. Те Масаи, у кого у папы нету 200 да. тысяч коров, те у которых те не хотят слабое ехать. образование, да, да. тем хватает Африки да. и хватает их стада. Да. Да. А когда у него уже есть представление о том, что там может быть расширение, там может быть другая жизнь, угу. и там его дети могут вырасти угу. по-другому, угу. да? и там может быть другая семья, и другие отношения в семье, у них там очень своеобразные отношения ну да, в семье. Да, да. Вот. Он уже это видит по-другому, у него сознание он расширяется. И ему интересно, и самое главное, что он говорит вот эти слова, это расширит мои границы. Вот это, да? Да, да. Мне, кстати, было очень интересно его слушать, и как он хватал русский язык. Угу. Он прямо на лету старался запоминать русские слова. А как он похож, скажи, на фильм вот, Аватары. На вот Аватара, эти. да. Как он похож? Это вообще просто вот Голливуд, Голливуд снимай. Да. Мне кажется, если бы он приехал в Голливуд, да, его бы на его сразу бы на роль взяли. Вот прям вообще. И, все. и вот смотри, а это же говорит о чем? Что у человека на самом деле... Есть возможности все, все Он возможности открыт есть. Да. Да, да, да. Его сознание открыто Оно да. впитывает как губка да, да. И он ищет где И я понимаю, да. что ему отец помогает искать. И при этом он не ищет вот так в поисках Нет, он вот, скажи, с достоинством С достоинством, с достоинством. Открыт вот таким прям, молодец И видишь тоже Вот один народ, разное воспитание В одном и да. том же племени Разное воспитание было угу. Тоже интересно было общаться очень, очень Вообще, интересно. конечно, поездка расширяющая была, и нас расширяющая очень сильно. Потому что мы видели разные народы, мы видели разный уровень жизни, мы видели разную культуру, разные ну, традиции. Да. Все-таки, вот смотри, мы перешагнули через экватор да, в, в другое полушарие, в южное. И скаж, согласись, что физически даже ощущалось. Физически ощущалось. Ощущалось физически. Я э, начиналась, еще ощущалось солнце как физически. Ты больше 10 минут не можешь да. находиться на солнце да. со своей оно, кожей. Я всегда считала друг... себя черной. И я никогда не сгорала. А тут я валила да. максимальный крем, и я горела, как это вот, как... Э... А я все время в тени сидела. Потому что это все было. В последний день я немножко вылезла, так... Поехала домой а И то только нравится. утром я позволила себе выйти на солнце да. Хотя... Скажи, что жарко, чтобы там было? Жарко, нет. Же как раз-таки температура была 30-32, комфортная. А вот солнце другое. Солнце другое. Звездное небо другое. Другое. А, Интересно луна другая. Было. Да, луна другая. Как на Луну приливы меняются, да, приливы, отливы. Да. То есть в зависимости от полноты Луны у тебя в то время и наступает прилив, отлив. Да. И эти все вещи. А как, да, да, а как Масаи определяли... Вот как интересно, люди природы, да, они живут на природе полностью. И как они определяли, какая вот какая будет погода. След... Там ближайшее. Вот, вот как-то он был говорил, что ожидается. Дож... Дожди, или что-то он сказал, будет меняться погода. Что-то такое сказал. Mm -hmm. И точно, правда. А я помню, это ты знаешь, умели наши дедушки. Вот мой дедушка умел он как-то посмотрит я помню вот это очень хорошо посмотрит на какие-то природные явления и говорит погоду точную на завтра на там, ближайшие дни вот он умел он, люди природы которые слышали чувствовали открытые вот эти вот природные а, кстати, а как на их предсказание четко среагировал берег, когда масса да, сказали, что будет да. к шторму идти погода? Да. А, а все вот. лодки повытаскивали на берег. Да, да, да, да, да, И да, я да, тогда да. смотрю, как только берег вечером ожил. Вот из про это я говорила, доставать. да, как он, да, да, да, вот. Интересно, вообще. хотя для них вот тот шторм, что был, для нас это не шторм. В Шри-Ланке, например, это нормальный прибой, в котором ты нормально купаешься. А для них это что Но, может быть, мы чего-то не знаем. Может быть, знаешь, как шторм, и, и значит, может, может быть, да, да, мало ли, что это мы могли чего-то не знать, okay. а они на, на всякие. Но суть, суть вот в этом интересно очень. Мне нравилось, нравится очень. Вот то, что мы перешагнули. Мы были на Кубе, в Доминикана, да, были... И мы вчера ну, когда это... начали карту разукрашивать, там это... уже страны идут десятки, они их просто ну, ну, да. не считают, А здесь, когда так... ты вот ниже опустился, так почувствовалось. Но ты знаешь, вот сколько мы путешествовали, мы же уже за экватором были. Вы а, были, и, да? Ну, Перу, оно же лежит, а, вообще другой континент. А. Мы туда ездили, и там большой путешествие. Дожди, а где Перу находится? Латинская Америка, ниже экватора, это... Тоже отсюда, площадь, да? да. А. Так вот, э, вот это восприятие, когда ты проживаешь, ты это дело чувствуешь, э, одна тема. Другая тема, мне очень нравится, вообще, мне очень нравится Азия. Да, я тоже я, люблю Азию. Я не знаю, я возможно, есть какие-то корни оттуда. Я сама люблю Азию. Тоже. Я безумно люблю Азию. И вот сколько материков мы уже проехали, я все-таки предпочтение отдаю Азии. Я и... не была в Таиланде и очень хочу посетить Таиланд. Таиланд, Вьетнам, шри ланка Везде свои менталитеты Мне эти страны нравятся своей активностью Я не люблю пассивный отдых угу. То есть вот даже на Занзибаре Ты мог арендовать мотоцикл, но Ты смотрел на тот беспредел, что там творится да, И понимал, что тебе выгоднее взять машину с водителем Mm -hmm. Чтобы ответственность нес водитель да, И по да. деньгам это то же самое да. а вот, И поэтому мы передвигались на бусах с водителями да. А если бы мы приехали, например, в Таиланд или во Вьетнам Мы бы однозначно взяли мотоциклы Однозначно вот этот вот ветер, этот солнце, кайф, да? просторы Этот кайф, Класс. общение невероятное Очень вкусная кухня, это свобода и вот эта свобода, единственное, что надо всегда помнить в этих странах, это уважение к местному населению, однозначно уважение, равное, полностью равное общение, угу. соблюдение правил безопасности, потому что ты можешь попасть в крайне низко, с низким районом достатки с низким угу. достатком районы и соблюдение законов их страны. Это очень важно, то есть это касается алкоголя в первую очередь. А, ну, нашим семьям это не грозит, он у нас полностью отсутствует. Uh -huh. а, но сам факт, что, например, в Таиланде, если тебя там прихватят а, пьяным, а, особенно за рулем, то ты пойдешь в их тюрьму, и там будут такие жесткие условия с тобой, как со стра самым страшным преступником. А, нам проводили экскурсию по тайской тюрьме в подарок вове за помощь полиции там, в розыске преступников тогда когда Вова с интернетом угу. хорошо сработал. И там, конечно, тюрьмы страшные. И поэтому, э -э, вот э -э, когда ты с местным населением искренне открыт, именно по-человечески искренне открыт, не нарушаешь их законов, то они к тебе открыты, они тебе помогают во всем, они тебя никогда не обманут, они тебя никогда не обсчитают. Uh -huh. У тебя будет все самое лучшее, вкусное, и они будут счастливы, что они с тобой общаются, а ты будешь счастлив, потому что ты с ними общаешься. Вот такое искреннее, открытое общение, это вот Таиланд, это Вьетнам, ну, ланкийцы немножко, немножко уже уходят с, с индусами в сторону, они любят услужить. Ланкицы лучше, индусы хуже, но вот само такое, но в принципе, ты точно так же приедешь в тот же самый Узбекистан угу. Ведь это обалденная страна, и там есть что посмотреть И ты точно так же можешь пропутешествовать по этой стране и точно так же быть лучшим гостем у всех и э, даже далеко ездить не надо, это тут поблизости слетал, да, на, куда ни вис не надо, ничего не надо. Точно так же ты можешь приехать в наши азиатские страны, ты везде будешь гостем, ты везде будешь встречаем, любим, тебе везде показывают, и везде есть красота, угу. здесь есть природа обалденная. Просто надо позволить себе путешествовать, выделить на это время и желание общаться с людьми. Желание посмотреть тот же самый Казахстан, тот же самый Азербайджан. На самом деле офигенные страны. И прокатиться по ним – это просто, просто сказка. Я когда вспоминаю Узбекистан, я понимаю, что у меня там на одном дыхании. Мы всю страну проехали на одном дыхании. Мир вообще сказочный. Здесь столько всего невероятно красивого. Здесь столько всего невероятно то, что можно увидеть, с кем можно пообщаться, где ты можешь где ты можешь стать шире, где ты убираешь свои границы. Ведь смотри, одно из таких, один из таких моментов, это национальные войны, то, на чем конфликты возникают. На национальных войнах. Угу. А для того, чтобы вспыхнул национальный конфликт, на самом деле много не надо. Вот улетает самолет, который возят россиян, и они не пускают белорусов, например, на борт. Все, это уже конфликт, это межрасовый конфликт. И люди, те, кто это делают, они не соображают, что они сейчас сеют межнациональную войну. И так как в данном случае и россияне, и белорусы, они с мозгами, да, они образованные, и не понимают, что они за это бороться не будут, поэтому конфликт не возник. А ты возьми людей менее образованных, помести да. вот этот, этот срез, например, Ирак, Иран, Алжир, еще куда-нибудь. Все. Это этнический, этнический конфликт называется. Uh -huh. А это всего лишь неуважение. И это манипуляции тех, кто хочет продать то же самое оружие, например. Потому что на, на национальных вещах это все это очень легко делается. Но это все про коллективное сознание. Это та часть коллективного, которую мы исследовали, и для этого мы uh -huh. и улетали. И да. чтобы разработать, и пронаблюдать, и разработать психотехническую базу. То есть это та часть, которая очень тяжело осознается, которую мы описали частично в книге «Коллективное бессознательное». Uh -huh. Из книги единственное, что вытекает однозначно, понятно, насколько важно коллективное и насколько важно развитие индивидуального, потому что именно индивидуальное формирует и потеряет коллективное. коллективное да. Но если ты перестаешь быть индивидуальностью, теряешь свой лик, Теряешь свои индивидуальные черты, размазываешься, уходишь в услужение, уходишь, в тебя нет. И тогда коллективное начинает давлеть над тобой. И тогда твой событийный ряд вообще не контролируется, не управляется твоим сознанием. Тогда ты просто действительно соломинка, которую несет по течению, и у тебя нет человеческого сознания. Пардон. Животный Это уровень. так. Да? Это так. Потому что человеческий уровень формирует коллективное сознание, управляет коллективным сознанием. А животный уровень, он подчинен коллективному сознанию. Mm -hmm. И, И это, смотри, так это выбор человека, выбор. где он будет. Выбор, да. А человек по своей лени, он лучше сдаст, вынесет ответственность. Да. Пока вот это не осознается, чем быстрее это осознается, тем будет... Но осознать коллективное, коллективно любой страны, да, если брать, например, этническую часть, осознать коллективное невозможно, не покинув эту страну. Да, И смотри, согласна. какой парадокс. Например, если ты покидаешь территорию, угу. то ты уже не имеешь значения в управлении этим коллективным. Вообще не имеешь значения. То есть, например, даже элементарно в той же самой политике, если ты хочешь, чтобы оппонент лишился своей власти на данной территории, в данной этнической группе, выкинь его за пределы. И это правильный подход. И как только он лишается территории, перестает быть на этой территории, он выбрасывается автоматически коллективным сознанием, и он перестает им управлять. Его сознание не участвует в управлении данным коллективным сознанием. А, с одной стороны, а с другой стороны, если ты хочешь управлять, научиться грамотно, тебе надо обязательно, надо, обязательно. покинуть да, пределы, да, да, да. и ты иначе Чтобы... не можешь видеть коллективное целое. Да, а, да. Когда ты его не видишь, ты не можешь целостно да, управлять. Да, да, Такой да, парадокс, да? да, да, да, да. Но это, это, видишь, разные случаи, когда ты осознанно и разные идешь, задачи, да. да, и разные задачи. Разные задачи, разные подходы, каждый раз по-разному. Когда ты осознаешь суть, и ты выезжаешь, и когда тебя выбрасывает, просто не осознавая, это да. разные вещи. И человек тогда, кстати, становится тоже, его выбрасывает, да, и он становится тоже, он как рыба об лед, он прям вот теряется, Да, теряется. Потерял. А когда человек осознает это и выходит, у него расширяются границы, и он… Да, когда он сам и со стороны наблюдает, и по возвращению да. он может видеть. Да. Поэтому Ой, все вообще поездки – это тоже классная штука, на самом деле. Это очень классная штука с точки зрения развития салтаний. Конечно. Конечно. И общение с людьми. И расширение, да. К классно. Конечно, год наш этот красивый, насыщенный. А, сказать, тяжелый. Он концентрированный. Ну, просто в нем было очень много работы. Да, да, да. А сколько программ обалденных мы выдали и оставили в записи эти состояния. Самое главное, вот по сути дела, вот все, что мы прошли за этот год, мы оставили на видео все вуали информационные. То есть каждый слой, каждый срез психики остался... В, с определенными состояниями сознания Ведь каждый слой берется на, в, с определенным состоянием сознания И это все осталось в видеозаписи угу. То есть если человек захочет пройти за нами, он это может Да Если бы были только книги, человек бы это не мог Нет Это бы разносилось, перевиралось и так далее И очень да. многие вещи вот не догонялись Точно, перевиралось бы А когда есть книги и есть эти курсы У человека есть главное желание Желание прийти к себе Вообще, очень. Дорогу осиливает идущий. А, у меня еще за этот год пришло осознание, если еще в начале года у меня было дикое желание а, создать алгоритмы и научить людей, например, работать с аутизмом там совсем, то на сегодняшний день, а еще очень много патентов сделать. Uh -hmm. там, кстати, 4 мы же, мы же сделали, uh -hmm. 4 отправили, они уже в Москве. То есть они прошли уже через Беларусь и Москву пришли. А, их четыре. И у меня вот к концу года четкое знание. Больше не надо. Угу. То есть этого достаточно для социализации. А для того, чтобы развиваться и закрывать информацию не надо. Илон Маск тоже открывал информацию. И нам ее закрывать не надо. Патент в нашем случае не закрытие информации. Патент в нашем случае это социализация. Потому что... Вот именно все, что касается социума Наверное, тяжело нам дается вот, Очень медленно, сложно Потому что людям крайне тяжело Воспринимать ту информацию, которую мы говорим И в то же самое время Когда я смотрю, какое количество Нашей информации сейчас вращается угу. У психологов И у экстрасенсов угу. Как они просто тупо, вплоть до того, что читают по бумажке Наши слова Оно смешно Но а, меня это радует глобально меня радует. Я понимаю, что человеку вот эта искренность, открытость и то, все то, о чем мы говорим, оно цепляет за Зацепило. душу да, да, и да. начинает прорастать. Да. А уже в каком варианте оно прорастет? Угу. Все равно вот эти вот искажения, когда человек, сегодня он а, может не ссылаться, где он взял, сегодня он может говорить это за свои, сегодня он это, неважно, как, главное, что он говорит в угу. этой теме, а завтра он поймет, как мелкая ложь влияет на него, угу. и он будет это исправлять сам. И у него будет тогда благодарность за то, что у него был вот этот трансформационный период, когда он пришел и смог осознать, что нельзя быть чуть-чуть искренним, нельзя быть чуть-чуть открытым, нельзя быть чуть-чуть учеником, нельзя быть чуть-чуть учителем, нельзя быть чуть-чуть. Либо ты свет, либо ты тьма. И это выбор человека. Но лампочка разгорается иногда медленно. Коптит, коптит, коптит, потом пух, вспыхнул. И хорошо. Ну да. Вот поэтому на следующий год у меня нет больше желания делать патенты, добавлять еще, но есть желание сделать методологию. Нет желания делать единых алгоритмов для работы с аутизмом, потому что я понимаю, что все аутизмы разные. И более того, когда мы начинаем работать, например, с аутизмом, попутно у человека уходят другие заболевания, которые просто могут уйти до того, как ты идешь к заявленному заболеванию. Да? Они могут быть просто попуткой. Поэтому это все надо расписать не в алгоритмах, а именно в блоках информационных, которые на один блок могут быть разные алгоритмы, разные психотехнические базы. И человек уже будет подбирать инструмент, как он будет работать с надсознанием, как он будет работать с подсознанием, как он будет а, потрошить вот эти глубинные слои, а, вот, и в какой а, момент, как он будет а, заставлять человека или уговаривать, или а, какой контакт они найдут, чтобы человек начал двигаться сам. Потому что а, варианта, что в инфодайинг приходит как в поликлинику, вылечите mm. меня, он здесь невозможен, вылечить человека невозможно и официальная медицина тоже не может вылечить человека, она может улучшить его физическое состояние, она может снять острую форму, она может помочь там, при переломах, при травмах и так далее, но вылечить человека, особенно если заболевание идет там, в хронической форме, нет, хроническая форма это все, это ты сам работаешь. И все тяжелые заболевания точно так же. Кстати, ковид сейчас это очень хорошо подсветил и показал. Ковид, да. Настолько был индикатором в обществе. Угу. Порой даже мы с тобой и говорили, что ковид такая сильная штука. И как она вовремя, и как она нужна. И как она нужна обществу, да. Итак, благодарность 2021 году. Он был, он был чудесным, он был наполненным, наполненным работой, наполненным поездками, наполненным э, семинарами, тренингами, консультациями, э, наполненным стройкой. Угу. В конце концов, наш, э, этот вот, э, наша студия достраивается, осталось э, туда доделать лестницы и расставить мебель э, уже немного. И у нас уже трансляции... Будут, выйдем, идти, да. Да, будут трансляции идти из других условий. Вот. Но постепенно, постепенно достраиваться. Хотя, наверное, еще будет дискомфортно, потому что прилегающую территорию все равно еще придется делать. И там, наверняка, будут рабочие шумы и так далее. Ну, уже будем смотреть, как мы этот год будем проходить, где мы будем работать. Но сам факт, что у нас идет движение в этом направлении, декорации потихоньку меняются. И при этом 22 год обещает быть тоже интересным. На 22-й год мне бы хотелось, чтобы мы все-таки э, завершили книги, которые пока не дописаны. Это парадоксальное восприятие, это практика, э, это еще одна книга по чату мам. И есть еще одна книга в проекте, которую пока еще не начали писать, но э, которая, на мой взгляд, важна. Угу. А, ну, в любом случае, пишем не мы, пишем, пишут по нам, а, и эта книга, ну, имеет предварительные договоренности на то, чтобы она была. Это на следующий год. На следующий год хотелось бы... А, чтобы какая-то часть книг была переведена на английский язык. Пока переведено «Управление восприятием» две книги и переведена э, «Инфодайвинг над сознанием». Они уже есть на английском языке, их можно заказывать на Амазоне. Кстати, на Амазоне работает наш магазин и постепенно покупается и англоязычный вариант наших книг. Но это первые книги. Остальные книги пока не переведены. И вот здесь мне бы хотелось выйти на англоязычное хорошее издательство. Все-таки русскоязычный рынок мы можем закрыть сами, да? uh -huh. наш магазин, наша платформа, все наше. И даже если мы не начали сотрудничать там, с крупными распространителями, потому что условия этих распространителей нас не устраивали, вот, то, например, с англоязычным рынком можно рассмотреть этот вариант и выйти на англоязычную аудиторию. У нас есть с чем выходить. И это все ну, уже возможно. Да? Из вариантов книг, книг, которые бы на 2022 год, вот то, что нас просят сделать, например, аудиокниги, я против. Угу. Как бы это сейчас ни звучало ограничивающе, смотри, какая тема нарисовалась. Я вдруг осознала, что книга в электронном виде не дает столько осознания зарений, как бумажный вариант. Бумажный. И лишь бумажный вариант приводит к глубочайшему зарению. Электронный не дает такого эффекта, а аудиальный, это вообще аудиальный вариант аудиоформат, он введен для книг, в которых на всю книгу одна мысль. То есть это американский вариант книг, когда ты а, одну мысль а, в разных словах, в разных интерпретациях обсасываешь целую книгу. А когда у тебя на абзац уже десяток этих ключевых мыслей и ключевых озарений осознаний, а книги наши информационно очень наполнены, Нас, да, да. то воспринимать через аудиальный формат так, чтобы у тебя вообще просто ты понял, о чем идет речь, даже просто понял, уже сложно. А для того, чтобы осознал, невозможно. Uh -huh. То есть это просто выброшенные деньги. Выброшенные деньги наши на то, чтобы это наговорить в аудиальный формат, uh -huh. и выброшенные деньги человека, который эту книгу будет покупать. Uh -huh. И, по сути дела, это распыление э, информации, э, обнуление ее, э, обесценивание ее. По сути дела, метание бисера. И вот это, я считаю, с нашими книгами делать нельзя. То есть аудиальный формат, тот формат, который вот обсуждался у нас на последнем собрании, обсуждался, пойдем ли мы этим путем, я категорически против распространения наших книг в аудиальном формате. Потому что у человека не будет достигнут эффект осознавания, тот эффект, который мы закладывали, когда мы это писали. Да, я, я с этим полностью согласна, потому что когда человек просто слушает аудио, то у него и при этом как правило когда слушаешь да ты что-то делаешь ты что-то это ты, и это это размазывание это просто обесценивание обесценивание это распыление информации потеря времени да. и потом знаешь что это напоминает если вот что было понятно о чем речь примерно тот же эффект имеет когда например человек берет какую-то методику, вот был метод Бронникова, например, мой собственный опыт, uh -huh. и мне предложили как-то на фестивале рассказать, о чем этот метод, uh -huh. это было много лет назад, наверное, год еще 10 или 11, uh -huh. тогда мы как раз Бронниковым занимались, и вот я приезжаю на фестиваль, и там выступление 2 часа максимум, когда надо было что-то показать, угу. рассказать, чтобы человек чуть-чуть познакомился с этим. Но это не сама методика, угу. это не сами эти курсы, которых там было угу. определенное количество, это не само обучение, это просто рассказ и знакомство о том, что такое есть. Угу. И там, я помню, была очень большая группа, и группа профессиональных психологов, и вот проходит время, полгода, ни один из этих человек, людей потом в дальнейшем не пошел на обучение. Угу. Вот эта фестивальная форма распространения информации. Угу. А ни один человек не пошел на обучение, проходит время, и я сталкиваюсь, я уже не помню где, с девушкой, которая дает рекламу и пишет о том, что она преподает метод Бронникова, и она пересказывает все то, что я говорила на презентации там. И она это называет методом Бронникова. Вот Вот оно. Видишь, а сути там не было вообще. Видишь, видишь как... А человек, да. А человек на этом себе... Он просто снял название, не понимая чтобы вообще, использовать не рекламу да. и вешать лапшу, да, да, да. которую вот он сочтет нож. Вот оно. Размазывание, распыление и обесценивание. И вот здесь вот эффект с книгами в аудиальном формате будет такой же. Я да. что-то вырвал, да. что-то зацепилось за то, что у меня уже есть в голове, да, да. и я это буду усиливать, а это может быть глубочайшим заблуждением. А, а когда человек берет книгу в руки, он, садится, он читать книгу садится, то у него больше ничего нет. Он читает и конкретно он весь. Он весь там Поэтому я за бумажный носитель. Более того, если человеку удобна электронная версия, я за электронную версию, чтобы она шла дополнением к бумажному носителю. Поэтому там у нас и стоят очень большие скидки для тех, ну, человек, например, на работе ему неудобно пользоваться книгой, но дома у него есть. Да, да, да, да. И он может потом вернуться, перечитать, потому что у нас даже есть места, особенно в парадоксальном восприятии, где мы четко подчеркиваем и говорим вернуться. Угу. Подчеркиваем и вернуться, потому что у человека будет переосознание, переозарение. Человек на это же посмотрит под другим углом восприятия. Uh -huh. Это ведь все про расширение сознания. Uh -huh. А смотри, последний курс наш, вот этот, который вчера закончился. Смотри, во время курса сколько раз нас выбрасывало в наши два года назад, в год назад осознание в книжные, да. в то, что записано в книге, и как четко, четко прям вернитесь да. в зазеркалье да. вернитесь там это об этом симуляции. было вернитесь оно... туда. да да да и это ведь было, оно действительно было опять-таки в, в потоке и все давалось в потоке и вся информация бралась в потоке и тот, кто вот человек, который пришел на этот курс к нам и на те ходил курсы. На самом деле у него, у него тоже, знаешь, это как материя, материя вот ткется. На самом деле не вырванные кусочки, да, а у него тоже так оп и соединилась. об и, а со, и целостная картина. конкретно, когда да. уже стало очевидным, а зачем на наружный контур? Угу. Если ты туда идешь, тогда ты себе определишь, что ты там хочешь. Создай то, что ты хочешь. Да, да. Но нет, побежал обслуживать. Да, не побежал да, да. угождать, не побежал играть в чужую игру. Угу. И конкретное вот это ощущение, что ты стоишь, а мир движется навстречу тебе, оно было вчера вообще просто да, очевидным. Да, да, да, и вообще... человеку вот эти вещи субъективные уже не надо там рассказывать на пальцах и говорить, такое бывает, у тебя-то случится это, ты, ты получишь такую плюшку. Угу. Это внешний контур, угу. это бисер. Да. Ты вот в это состояние один раз войди, да. и ты будешь ржать над тем, кто мечет бисер. Угу. И в понедельник вот в этот было погружение. Было как -то. а, тоже, насколько оно четко показывало вот это движение, создание, когда ты просто тупо стоишь на месте, Да. Да. И, и показывала, когда ты осознаешь, и ты создаешь, и это совсем... И коллективное, как там четко проявилось. Да, да. где, в какой момент ты четко ловишь влияние да, коллективного, да. И, Ой, либо вообще. ты играешь в чужую игру, либо в свою, да, да. и это твой выбор. Настолько очевидные вещи, просто вот, просто человек, проходя этот путь, у него, ну, вот просто целостность создается да. кар целостная картинка вообще всей жизни. Вот смотри, плато то такое. Мы, когда сами пришли вот в эти состояния, смотри, как у нас сейчас меняется отношение к консультациям, да. к, курсам, к работе с людьми, к, к, к книге, как сейчас они дописываются, да, дописываются, да. а дальше, а дальше у меня ощущение, что мы вот стоим на горе, да? И понимаем, впереди есть следующая вершина угу. Но на этой вот точке Есть момент кайфа От того, что ты сюда пришел Замер Теперь надо осознаться, освоиться И выработать стратегию Как, как будет покорена следующая вершина и вот этот вот момент за, mm. замирания, он вот как раз выпадает сейчас на Новый год, и это прекрасно, но я понимаю, что это замирание должно продлиться, и не просто так мы улетим э, в январе опять, месяце да. опять, а, потому что оно должно, причем а, я даже... При всем том, что я терпеть не могу вот эти замкнутые пространства, когда ты не можешь никуда выйти, uh -huh. да? Когда ты вот находишься на острове, ты больше никуда uh -huh. не можешь. Uh -huh. а, ну, если только на лодке выплыть куда-то, да? У тебя не будет ни развлеку ничего. У тебя будет просто конкретное замкнутое пространство, где будем ты и я. И я, я когда об этом думаю, я понимаю, для меня не... это кобздец. А с другой стороны, у не нас будут полностью все эксперименты. Да, не просто так, да. Не просто так. Конкретно условия... Идеально полностью вырван от коллективного, отделен океаном. Ты не можешь поехать ни на экскурсию, никуда. Ты находишься uh -huh. в замкнутом пространстве. Uh -huh. И все, И в этом замкнутом пространстве а, с утра до вечера у тебя компьютер, интернет и, и весь мир перед тобой. И свобода. И свобода. Парадокс, да? да? Замкнутое пространство, ну, в смысле, ограниченное. Кстати, я свобода. на это время, при всем том, что там хороший интернет, все, я не ставлю ни одного погружения, У -у -у. ни одного курса, ничего. Полностью, Будет. полностью это время экспериментов. И по этим экспериментам разработка психотехнической базы. У -у -у. Полностью это только под это. И по возвращении уже раскладка методологии под а, работу У -у -у. с заболеваниями. И, и, и согласись, что это, здесь, знаешь, как не... 2022 год чувствуется не ожиданием, а созданием. Созданием. Будет все так, как мы сказали. Да, и, кстати, поэтому мы еще тоже в этот понедельник 27-го делаем... Но видишь, этот понедельник он необходим сделать, накидать ключевые точки. Это как вот переговоры. Если ты идешь на переговоры и ты продумал каждую свою фразу и в каждом кто тебе что в ответ скажет и так далее, то на выходе ты провалил переговоры и ты не получишь желаемого. Угу. Если ты идешь на переговоры, ты должен знать, чего ты хочешь на угу. выходе и две-три ключевые точки, где ты переключишь угу. внимание людей на то, что ты должен получить на выходе. Все, и тогда у тебя успешные переговоры. Так вот, вот это погружение в понедельник, это конкретно планирование 2022 года, конкретно по ключевым точкам. Но дело в том, что мы с тобой настолько оторваны от реальности, да, мы живем в своем мире. Угу. И он у нас настолько изолирован уже от коллектива, угу. что свой мир, уже. Мы, да, свой мир мы не знаем, а что там за стеклом. Так вот, что там за стеклом, ребята уже пишут. Они пишут а, а, по грин-картам, что надо, чтобы изменилось в законодательстве США. Они пишут там, это то, что мне уже пришло. Ну, они пишут, опять-таки, а, по ковиду, а, по, по, по, по... Есть ключевые точки, которые а, есть а, желание, чтобы поменялось. И наша задача перед погружением с тобой uh -huh. еще пройти по этим точкам, посмотреть, действительно ли они будут ключевыми, насколько они важны, насколько они реальны. Может быть, это действительно шиза одного человека. Uh -huh, да? uh -huh. Насколько они влиятельны в коллективном, насколько uh -huh. они важны. И в понедельник уже на коллективном погружении просто эти точки растают. Uh -huh. И тогда 22-й год, он уже потечет туда, куда надо. Это, ну да. Ключевые точки, это как... Узелки, благодаря которым уже создается. Русло реки да. формируется, да, русло да. течения жизни, и тогда события становятся предсказуемыми, и тогда становится очевидным, что там, там мне очень хочется, чтобы в 2022 году мир все-таки посмотрел на пандемию, и на шизофрению, и на сумасшествие, которое происходит сейчас в мире да, трезвым взглядом. Оценил, а, кто а, на а, этом, а. сколько заработал, а, как перераспределились финансовые ресурсы, как перераспределились а, стратегические расстановки сил в мире после этого, а, как на, напряглись конфликты, как ослабились конфликты. Это все взаимосвязанные вещи. А, кроме этого, то есть человек должен увидеть свое безумие, а. безумие и задать себе вопрос: а что ты выбрал на этом? что это, да, что это тебе и что дало, что ты проиграл, что и, это тебе дало. Да. потому что когда человек ориентируется только на деньги, это одна тема, но деньги в подсознании отражаются чувствами, а чувства формируют реальность, угу. и если а, ты жаден, и ты конкретно идешь из жадности, то у тебя по чувствам ты будешь эту жадность отражать да, внутри, и, соответственно, жадность заканчивается обычно войнами, склоками, переделами и так далее. И если ты исходил из этого, то предполагаемо, как будет в дальнейшем разворачиваться картинка снаружи. Потому что она же все равно через подсознание отразится. Конечно. Вот, отразится она через индивидуальный слой или через коллективный, но в любом случае даже коллективный отразится через индивидуальный. То есть это, это взаимосвязанные процессы, взаимосвязанные вещи. Поэтому а, мы еще тоже с тобой многого не знаем. Мы многое с тобой еще только потрошим, открываем для себя, как дети открывают мир. Так мы для себя открываем то же самое коллективное. Но во всяком случае, когда звучит коллективное бессознательное у психологов, я понимаю, что они этим термином называют подсознание. Так вот, да. подсознание намного больше, чем ваше коллективное бессознательное. Хотя психологи предполагают наоборот, они считают, что если коллективное бессознательное, то это все. Нет, это не все. Это лишь определенные сектора. А все это подсознание и надсознание. И это совсем вот не это, бессознательное. Да. Это очень даже сознательная, сознательная часть да, человека. Да, да, да. Очень надо даже надо все называть своими именами, потому что, кстати, определение мы все уже давали в книге «Инфодайнг. Знания». А, почему? Потому что нас упрекали, что у нас там терминология да, своя что? и так далее. Да. Оказалось, наша терминология, вот те, кто начинают с нами общаться, заниматься, они понимают, что это просто вот то, что течет, это вот река, то, что правильно так называется. Нету ложных слов, нету придуманных слов, нету от ума. А есть то, что правильно называется, нету пере, перевертушек и перевор, Это все убрано, потому что если сознание чисто течет, то информация должна ложиться просто по этому сознанию правильно. И тогда она вызывает осознание, озарение, она фильтруется, тогда удаляется в архив уже то, что осознанно. И у человека нет загромождения чужой, ненужной информации подсознания. Человек тогда меньше болеет, это связанные процесс. Что мы можем пожелать людям в 2022 году? Что бы ты хотела пожелать? Что бы я хотела пожелать в 2022 году? Наверное, того, знаешь, чего? Того же, что себе хотела бы. И это правильно. Я считаю, каждый человек... А когда отталкивается от себя, он тогда максимально создает, действительно, интересную, интересную и красивую жизнь. Поэтому я пожелала бы людям в 2002 году, 2002, а я сказала 22. 2022 году. Сказать «найти себя»? Нет, я скажу так, развернуться к себе и начать двигаться к себе. Начать жить, найти свой интерес, жить своим интересом. Просто проснуться, знаете, как утром проснулся, потянулся, улыбнулся, создал себе, наметил планы и двинулся, именно двинулся. Начал действовать. Ну вот как-то так, наверное. Любви. Да, мне тоже очень хочется пожелать людям в 22-м году стать самим собой, вернуться к себе да. искреннему, настоящему, открытому, позволить себе любить себя, быть собой, быть настоящим, жить своим интересом. И в этом интересе начать проявляться, светить, озаряя путь и другим людям, показывая, что так можно жить, показывая, ну, в принципе, это для себя. Когда вы являетесь светом для себя, то все остальное уже априори случается. Когда вы просто живете в счастье, пребываете в счастье, в любви, в, в осознанности, вы открыты, вы открыты внешнему миру, потому что вы его создаете и осознанно создавать Любовь и счастье, осознанно создавать Золотой Век. Очень хочется, чтобы с 22 -го года на нашу Землю опустился Золотой Век. Век без войн, век без насилия, век без болезней, век без страданий, век свободных, освобожденных сознаний. Век разума. свободы, век разума. Век, где будет править свет разума. И на этом пути а, человеку будет предстоять выбор. Будет он увлекаться во внешние чужие игры или он пойдет к себе. Так вот я желаю вам каждому найти путь к, к себе. себе. И это счастье. С наступающим, С наступающим 2022 годом.